Приветик. кайфоловы и обломщики какие делища а я вот допустим вчера закончил новый диск хочу похвастаться ништяк настроения. В этот раз вообще, да гуляю с мелким вообще, никуда не иду особо. В магаз, может, зайду. В этот раз вообще по-другому подошел к записи материала. Почти все под свои биты. Вот, так что будет вообще кардинально отличаться от всего прошлого материала. Вот, на авио уже сейчас отредактирую Сведем и будем выпуском заниматься Не надо мне никаких джойнтов Ну уж нет Еще сегодня дело до хрена Вот, так что такие да, делища Погодка тоже ништяк Жарко У нас ништяк, штак, но Гра тоже недавно был. Гол. И... Ну вот это вот очень, очень плохо вот это звучит. Гол и вот этого вот, чтобы дальше не было, нужно себя отучивать от этого сленга плохого. Привет. Я, да не, ничего не приболел. Все здорово. Я вообще не болею. Тьфу, тьфу, тьфу. Уже не помню, когда я болел последний раз. Наверное, года три назад. Погода, ну, не прям так уж шепчет. Но тепло. Был дождь, видать, Все мокрое, но теплое. Да уж, из меня борцух хреновенький. Какой еще бенгер? О каком бенгере речь? Назвали? По-своему назвали. Да, спасибо. Спасибо. С божьей помощью. Как даже Лехи отметили. Ну, чарку подняли. За здоровье. Да не, в Питере обычный ветер и хлам, сейчас ништяк. Грибы, грибы. то надо ехать с мелким всей семьей, чтобы, блядь, выбраться куда-то. целая эпопея, уж явно не по грибы. Интервьюхи, ну вот сейчас спрашиваю, что, что хочешь знать. Просто говоря, никуда. Но материал никуда я не буду скидывать, я его буду выпускать. Как там, Крипов, не знаю, что то не видел домой. Будут фиты, но не у нас с ним. Потому что и так вроде немало, а вообще на этом альбоме будет только... Гостевых только, сейчас скажу, сколько. Четыре, по-моему, гостя. Причем только в двух песнях. Вот поэтому я нажал на сольники. Интересно, отвечаешь на афишу, пойдешь, не знаю, что за афиша, что это такое. зарабатываешь кроме концертов и продаж продаж чего? Ну ничем. Вот бит вчера продал. Новый дил для себя открыл. Сманю, но ну, уже есть. А выпущен будет еще, ну где-то летом следующем, я думаю. Может, чуть поранее, но не на ближайшем диске. Про рэперов не знаю, Я особо не, не рэпер. Какие кролики, что за бред? Интересно, дофига, что? Э, ну, содержу семью, наверное, на... Господи. Я, ну как, брат, кореш? Можешь сказать, брат. Здравствуй, здравствуй. На Веном пойдешь, что такое Веном? Зимой стамдаем, не помню. Лучше пускай и сделает профиль в уютной обстановке что про чё это у лёхи сольник не знаю это не ко мне у меня с этого есть трек биты по четверику по пятерику и западных зачем нет конечно не будет и в кино они не, не хожу псевдоними, имя, фамилию, отчество зашифрованную на ну, Украину, не знаю, вроде пускали последний раз <звы> на альбоме на ближайшем нет CTL да было уже. интереснее всего в, в каску долбить, вот это вот ништяк фиты это такое у кого-то всегда хуже, у кого-то лучше. А в Каску ништяк песню всегда. Как ты относишься к Кизару, никак не отношусь. Не знаком. А, про интервью в юной обстановке. Да, да вот же было недавно интервью. Вот это на скетче про татуировки. Как для вас, Леха? и да нормально вроде но это не ко мне же, а к нему, наверное, вопрос больше. Надеюсь, что ништяк, что там в историях вил зубы что-то делает. Хабиб, Макгрегор, я не знаю, я не интересуюсь этой хуйней. Я не интересовался, и сейчас, когда это стало попсовывать, точно так же не интересуюсь. Какие гости на фитах? Муравей и Ангстердамы и все. Регги альбом будет позже, позже, много позже. Пока сейчас будет под, под свои биты дан альбом. Ну вот, Минск, салют тоже. И че, какие вообще еще настроения? Бландкат, выйти на свет. Почему? Пытался, поздравлял и с рождением сына, и с Днярой, по-моему. Когда следующий концерт в Москве, это да, только что был. Соответственно, не скоро. Минимум через год. Ну, с Мурой у нас тоже уже не первый фит. В Апрелевке дождь, с и фита, конечно же, не будет. Не для новичков. Дропну ну, ближе к лету, наверное. Это на регейном десочке будет. Разгуляюсь мелкий. Мелкий спит. На улице хорошо ему спится. ЛСПБ здорово, Кирюх. Пока не намечается. М -м -м, тур по городам. Да нет, какой тур по городам. Кому я нахуй там нужен в этих городах? Когда будут готовы города, тогда возможно, пока никто не готов. В Москве-то еле-еле там три соточки собираются и то. Что там когда альбом? Да записан уже. Когда сведем и выпустим, договоримся о выпуске, подпишем бумаженцы. Ну и короче, настроение хмельное, ну, меньше хмеля. Ну вот гоу, вот это вот слово мне очень не нравится. Когда я слышу, что кто-то говорит гоу, это все для меня этого человека уже не существует. Нас с Мурой, ну, пока один выйдет, второй будет два. Малого в баскет, да еще пока рано, посмотрим. Ну, сначала. Какая демка. Демки у тебя нету, Демка только у меня есть. Ловец вот этот. Концерт в Гомеле можешь сделать. Ну, я только за. Да, Мура согласен. Не только в СНГ, а, ну в принципе он очень силен, мелодичен и посыл жесткий. Мура согласен, красава. Здарова, Глебоч. Это ты же, да, пишешь? Сортец, сортец, блядь. Все, все у вас все про одно. За Москва речи. Когда альбом Гуфу, Гофу спроси. блядь, на районе делают фонари и все прочее, все. Грязно, под ногами пипец. С кем-то из питерских общаешься. Ну, да, с друзьями. Есть. Тоже ненавижу, кто Гол говорит. Ну да, это пиздюшизм, прям дикий пиздюшизм. но Черкасск бывал или нет, не помню. Не помню, по-моему, нет. Ну, пацаны тут копят на рено вот на этом диске на новом будет обитая в санкт-петербурге из питерских рэперов Не, но отношения отношения только с женой поддерживаю так, знаться-знаемся? Не, ни с кем мне это. Биты. У меня по 5 косарей биты, забирай. Синхайзеры S200 самые лучшие наушники. Ну, вообще синхайзеры не обязательно. 200 это такие, лоховские, но тоже ништяк. Гиленджик. Салют, альбом Рус. Не-не, я такое не слушаю, спасибо. Я все больше по Дансхольчику, по рогешничку Вот альбом Каншинса послушаю, да, то ништяк У Лехи не знаю Сам стал катать биты, катал еще до всех Ну, значит, стиль у тебя херовый, если не все подходит Естественно, я под, под себя делаю исключительно Кого слушаешь, назови парочку, ну вот, назвал тебе. Vibes Cart или Russian Conscience. Иду жену к жене, на встарает что Не, какой мигас-то, что, блин? Я что, даун, по-твоему, мигас слушать? Мигас для малышей. Для детей качественно но это трещотки это очень однообразно ну вообще как бы вся новая музыка она какая-то копирочная поэтому из из этого всего новомодного говна только кевин гейтс заходит да. Эта песня выйдет на ближайшем диске, которую я вчера дописал. Волгоград? Ну, сейчас пока нет. Зачем там туда зимой ехать? Я туда летом обычно езжу, отдыхаю на даче. На генераторах, в СТшках не только, и сэмплы по-разному. Не знаю, что такое Изи гип, гипс Ну мигас нас и не психасов что же в этом разного? Это просто рэп Это одно и то же для меня Нормально отношусь, общаюсь, если подходит пообщаться С халин, помню, да, когда еще там из-за погоды мы там висели пять дней. Но, к сожалению, ничего хорошего, конечно, я про это не скажу. Я, помню, моему был взлетать еще так очково. Airpods, не знаю, мне эпповские наушники не нравятся, у меня уши какие-то нестандартные, они выпадают. Старую, добрую, хиповскую музыку с удовольствием слушаю. На новом альбоме Гуфа буду ли, не знаю. Я ничего об этом не знаю. Наверное, у него надо спрашивать. Ганди тоже выйдет на новом диске. Там же, где и пацаны копят на Рено. Выйдет на новом диске. Здорово. Мигас нормально качают, да я что, спорю что ли? Конечно. Это же, блядь, самое топовая рэп-группа сейчас, а Зизи Гибсон, ну, это все не, ничего там нового нету, ну, почти весь. Ну, Янг Долф это разве новое, Лил Глэби, ну, это все, это все затасканное. Это неинтересно. Это все копи копипейсты уже, блядь, тысячи раз уже спеты под эти трещотки. Мне надоело просто это. Надоело. Вначале, когда Каучер первый еще вышел у Мигасов, еще как-то было еще как-то. А потом все остальное это уже просто копи копипейст тупой. Дензел Кэрр, ну, блядь, ну... Как сказать-то? Я же профессионал, зарабатываю деньги на этом, я не могу слушать настолько поверхностную музыку, которую все слушают. Для меня же это, я уже объяснял как-то, для меня это как-то музло еще с, с тех времен, когда я начал музло слушать, какая-то, не знаю, уникальность, унитарность дает. А поэтому как бы, я себе не могу даже позволить слушать то же, что и все это просто меня будет уничтожать, поэтому я слушаю свое дерьмо. Чувствовал уникальность все. С Блантом не, не не сотрудничаю. Самое сокровенное из старого там много хорошего. сорта на украину можно сельское хозяйство каким нахуй сельским хозяйством попробуй займись питером сельским хозяйством родители до да, на даче там живут выращиваются и там и так далее и ты сам делаю да вчера первый бит продал и как отношусь, да нормально отношусь. Не-не-не в Невский. Жене навстречу, да, она что-то покупала там в аптеке. У кого и где учился делать где да ты у себя, тогда никто не делал. Это у меня уже потом учились. Читаю книги, постоянно читаю Разные там Вот где это написано, это конечно Гон тот еще И Это полный гон Блин, отдыхать хорошо бы было слетать Ладно будет дочь, Он мелкий, совсем еще мелкий Ему еще 4 месяца Вот сейчас будет Через 5 дней Диск до конца года, конечно Но отдыхаем Будет трек называться Нужен газ Вот там как раз я Паланика, Да хер знает Это разве писатель? Это же какой-то режиссер В Питере не потеплело, как отточить свой скиллс, ну точи и отточишь. Новые треки все на новом альбоме, ну Чак Паланик я знаю, не, ничего не читал. Я вот на американскую прозу люблю и стихи тоже не читаю. Ну сейчас три книжки одновременно читаю. Бекки и кто-то там силлинджера Ковчег э, Завета и Ну и Солярис, короче Борешься с депрессией, да не борюсь. Я и сдаюсь, это нормальная тема, по депрессии немножко. Зато врубается этот, ну, какой-то, что сказать, ну стимул, короче, что -то делать. Почему именно Рига Срылов Игорь Сергеевич? Рязань, привет. Ну все, да, интерес прошел. Ну и ладно, ну и пока. Хорошего дня.